На перебой Собирают мои пули головой А я стреляю Совершенно не по ним Попадаю Потому что я им И мне пофигу на то, что Говорят Я выходим в этом На меня Все Что-то вспетят... Вани, вы меня, но я отменю.